В чем особенность продвижения продающего видео на YouTube? Одно слово. Таргетирование, то есть вы при помощи таргетирования можете сами выбирать ту аудиторию, которой вы хотите показывать в свой видеоролик. Согласитесь, показывать мужчинам э, все прелести женского белья неинтересно, а женщины не готовы смотреть ваш видеоролик о том, как вы разбираете коробку передач какого-нибудь старенького там запорожца. Поэтому именно таргетирование дает YouTube, и он может показывать вам видео не только по стране и региону, а может показывать видео определенной части, которая есть у него. Опять же, если это бизнес-ниша, то он покажет только тем, кто интересовался хорошими машинами, часами или смотрел там яхты или выпуски каких-нибудь экономических новостей. А если это дети, он не будет им показывать ваше бизнес-видео. Хотите узнать больше, обращайтесь к нам по этим контактам. Пишите, звоните, приходите и дружите с нами. Подписывайтесь на канал Видео для бизнеса.